Чтобы разобраться во многих вопросах, необходимо элементарно быть специалистом в очень узких областях. Как написал мне один товарищ, это что по-твоему, я должен стать инженером, чтобы разбираться в чем то а мозги на что. А одних мозгов, если они не опираются ни на какие знания и ни на какой опыт, к сожалению, недостаточно. В лунной программе участвовали 400 тысяч специалистов в каждой своей области. 400 тысяч технических работников, инженеров, ученых, каждый из них, чтобы освоить свою особенную специальность, несколько лет учился и десятки лет работал. Если условно предположить, что они до попадания в лунную программу учились и работали в среднем 8 часов в день, минус выходные и праздники на протяжении 10 лет, то их совокупные затраты времени на освоение своих специальностей, составили как минимум 8 миллиардов человека часов. Это я не считаю весь опыт предыдущих поколений, который просто не поддается измерению. Потом эти 400 тысяч человек все вместе потратили еще несколько миллиардов рабочих часов, чтобы отправить человека на Луну. А тут пришел ты, лег на диван, взял бутылку пива, посмотрел пару разоблачающих роликов, прочитал несколько сказочных статей, и типа все тебе стало ясно. Ну а че голову-то ломать? У меня же мозги есть. Мозги у тебя может и есть, только ты ими пользоваться не умеешь. Но зато после третьей бутылки пива уже считаешь себя великим специалистом в радиации, материаловедении, физиологии и уверенно строчишь гневные комментарии под каждым роликом, который противоречит твоей новой религии. Полет американцев на Луну Ну, например, конспирологи рассказывают, что флаг колеблется от ветра, которого на Луне быть не могло. Это вранье легко опровергается тем, что флаг просто был сделан из такого материала, который колеблется некоторое время после того, как космонавт вставлял его в землю или задевал перчаткой. Точно так же игры с тенями на фотографиях, маленькая земля, отсутствие звезды — все это легко объясняется свойствами объективов и такими понятиями как выдержка, диафрагма и прочие фотографические приколы. А я занимался фотографией с самого детства, еще с тех времен, когда фотографы вручную разводили растворы, проявляли пленку и печатали фотки под красной лампой. И если я нашел таких лживых фактов 20 штук, то любому разумному человеку должно быть ясно, что вся эта лунная конспирология просто сборник вранья, где факты грубо подтасовываются под необходимую теорию. И нет смысла заниматься этим дальше. Тем более не имеет смысла споры двух трочников по физике о космической радиации. В таком споре точно победителя не будет. Или вот специалист из отряда космонавтов рассказывает, что если космонавты летают 14 дней без физических занятий, то с ними ничего страшного не происходит. А если они летают 17 суток, то в организме начинают происходить необратимые изменения. И вот когда они вернулись из рекордного полета. Вдруг оказалось, что у них все плохо, они чуть сознание не теряют, встать не могут. Микроинфаркт сердца был у Дриана Николаева, они несколько дней были в госпитале. Оказалось, что в невесомости, в отсутствии нагрузок, гравитации, физкультуры, атрофируются мышцы и очень быстро атрофируется сердце. Угу. То есть, две недели – нормально все. Две недели можно летать в космосе, невесомости, ничего не будет. Вот бывают это уже научные ролики, где говорят, что вот почему-то американцы возвращаются такие здоровенькие, а наши вот лежат. Uh -huh. Путают время. Они не понимают, что вот 17 дней это уже все, это уже плохо, а 14 дней нормально. Uh -huh. И наши тоже когда летали одну-две недели тоже все нормально было. А вот когда мы начинаем выходить на третью неделю, начинаются необратимые изменения, в том числе. И вот там человек может живым не вернуться. Во время полетов на Луну американцы ничего про эту проблему не знали. Им просто повезло, что все удачные миссии на Луну занимали от 9 до 12 дней. Но если бы Луна находилась чуть подальше, то многие из астронавтов не вернулись бы на Землю живыми. В ответ на этот факт один из критиков написал мне – что за ерунда, 14 дней все нормально, а на 17-й день люди начинают помирать. Человеческий организм – это же не часы какие-то примитивные. На это можно только ответить, что человеческий организм – это именно часы. Без кислорода мы можем прожить две минуты. После остановки сердцебиения в мозгу необратимые последствия возникают через 5 минут. Медицинский наркоз на миллионы людей действует вполне одинаково, в зависимости от веса человека и дозы препарата. Да, бывают отдельные персонажи, показатели которых отличаются. Поэтому у одного из советских космонавтов произошел микроинфаркт после возвращения на Землю, а у другого нет. Но если бы они пробыли в космосе без тренировок на протяжении 20 дней, то проблемы получили бы оба обязательно.